Слышу голос из прекрасного далека, Голос утренний в серебряной росе. Слышу голосы, манящая дорога Кружит голову, как в детстве из прекрасного далека Он зовет меня не в райские края Слышу голос, голос спрашивает строго А сегодня что для завтра? Голосы спешу на